Привет, друзья! Продолжаем публикацию серии видеоуроков по вышиванию на трикотаже. Если вы пропустили первые два обзора, то ссылки на них вы найдете в подписи к ролику на моем YouTube-канале. А в этот раз очередь дошла до водорастворимого нетканого материала, который с легкой руки компании Фройденберг нарекли флизелином. Помимо данного стабилизатора, вам понадобится тонкая пленка, клей-спрей и, конечно же, вышивальные нитки. Запяливается стабилизатор легко, а хранить его можно абы как, не задумываясь о температурных режимах и влажности помещения, чего не скажешь о пленке. Натяните стабилизатор в пяльцах, но не перетягивайте, следите, чтобы структура материала не деформировалась, это не поможет. К слову, лет 15 назад водорастворимый был малодоступным материалом и в первую очередь из-за своей цены. Сегодня купить его не проблема и цена такова, что заменять его туалетной бумагой и высушенной шкуркой от банана это моветон. Поверх стабилизатора на расстоянии 20-30 сантиметров нанесите тонкий слой клея спрея. Тонкий а затем разместите изделие лицевой стороной вверх. Располагайте трикотаж на стабилизаторе свободно, ровно, вот так, чтобы не искажало сплетение и при этом не было морщин. И последний слой водорастворимая пленка. Размер пленки должен немного превышать размер поля вышивки. А чтобы пленка во время вышивания не съезжала, прикрепите ее к ткани булавками. Ну вот и все. Перемещаемся к машине. Хочу заметить, что если вы вышиваете на крупном изделии, то запяливайте его так, чтобы основная часть материала оказалась с внешней стороны машины, а не между иглой и корпусом. Установив пяльцев держателя, расправьте материал так, чтобы он не попал под пяльца во время вышивания. Пока вышивается, хочу напомнить идею этой серии мастер-классов. Первое, что мы хотели показать, это то, что можно выйти из любой ситуации. И в случае, если нет какого-то стабилизатора, вы можете воспользоваться тем, что имеется под рукой. А второе, это была идея сравнить полученный результат и выяснить для себя, какой же из способов удобнее. Так что после выхода четвертого мастер-класса по вышиванию на трикотаже, мы выпустим конечный короткий ролик, где подведем итог. Ну вот вышивка и подошла к концу. Вынимаем пяльцы из держателя и приступаем к заключительной работе – удалению стабилизатора. При работе с водорастворимым без стирки не обойтись. Вам придется хорошенько прополоскать изделия до полного растворения стабилизатора, а затем прогладить его. Но зато конечный результат будет радовать глаз. Неплотная вышивка на неплотном материале без каких-либо следов нижнего стабилизатора. Это того стоит. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Спасибо Ирине Лисице за замечательный мастер-класс. Всем хорошего дня и удачной вышивки!